приветствую первом эгоистичном меня часто спрашивают что можно посмотреть из кино новинок рекомендую в высокой траве фильм девятнадцатого года по сценарию по стивену киндугу стивен кинг кует добротные сценарии интересно следить за событиями что происходит что там будет мистика тайны кровь чудеса. Фильм необычный, держит в напряжении, смотреть интересно. Сюжет супер, всем рекомендую. Но, если, конечно, вы не словонервный, потому что там есть такие сцены очень такие... кровавые. Убийство, смерть, кровь, тайны. Фильм хороший, мне понравился. Рекомендую. Фильм «Капкан». 2019 -го года фильм Капкан, говорят Тарантино назвал его лучшим фильмом года. Ну не знаю, лучше не лучше. Смотрится, конечно, динамично. Значит, Техас, там, точнее, Флорида. Флорида. Пятой категории надвигается ураган, оповещают всех спасаться. Там девушка не может дозвониться до своего отца, отправляется, значит, к нему в дом, находит его раненого в подвале своего дома. А кругом, значит, начинается все затопление, все покрывается водой и аллигаторы. Короче, фильм такой динамичный, типа, чержит напряжение стихия. Безжалостные кровожадные твари, она такая сильная, ну, они все там сильные, они преодолевают это. Не то, чтобы прям шедев-шедев, как Тарантино сказал, фильм года. Но смотреть можно, смотреть можно, рвотных рефлексов не вызывает. Ну, это классика жанра, классика жанра, ужасы, триллер, драма, боевик. Страна, Сербия, Франция, США. Что там сербского понятия не имею. Короче, тоже рекомендую. Zero Film. Zero Film. Фильм девятнадцатого года, но это все новинки, которые я сегодня обозреваю. Zero Film. Франко, Джеймс Франко в главной роли. Лысый чувак с татуировкой на башке. Бритый. Меган Фокс в главных ролях. Меган Фокс, Джеймс Франко. Фильм о фильме. Фильм о Голливуде, о съемках фильма, о том, как э, вот главный герой такой прибабахнутый, слегка аутист, ну парень классный уезжает в Голливуд. Сначала он занимается там архитектурой, монтажом декораций, потом увлекается монтажом уже самих фильмов. Достигает там определенных успехов, пользуется популярностью, на расхват. Короче, драма, драма, комедия. Ну, комедия, не комедия. Фильм. Смотрится интересно, да, динамично, необычно. Такое впечатление, что это вот автоби... что-то автобиографичное. Добротный фильм смотреть можно. Не шедевр-шедевр, прям, конечно, но для любителей кинематографа, я думаю, можно порекомендовать. «Комната желаний». Тоже фильм 2019 -го года. Ольга Куриленко. Куриленко, Ольга Куриленко. Э -э необычный такой мистический фильм. Реально комната желаний в доме, где поселяются главные герои. Герои комната выполняет желание Все, что не произнесешь, все появляется в, в следующий момент после того, как лампочки погаснут и загорятся опять. Но там есть небольшой секрет по поводу вот этих предметов пожела... которые там материализуются в этой комнате желаний Тамочка желает желает то что она желала всю жизнь вообще что хотят женщины чего они всегда желают вот она это и пожелала но из-за вот этой особенности на которую накладывается на предметы материализованные, там разворачивается значит детектив драма фан... ну, фантастика понятно что такого не бывает вот Такие фильмы, то есть э, тоже смотрится интересно, ждешь, что дальше, как там с, со... то есть нет шаблонности такой, знаешь, что вот чик -чик -чик. некоторые фильмы смотришь и думаешь, блин, ну ясно же все, чем закончится и что будет дальше, а вот сейчас произойдет то-то, то-то, а сейчас вот этот резкий звук, шум, крик или какой-нибудь, Чтобы напугать. Э, здесь такого нет, точнее все это есть, но это не портит фильм как таковой, потому что нетривиальный сюжет есть такой же нетривиальный как вот в фильме в высокой траве то есть вот комната желаний высокая трава ну это вообще по Стиви, Стивену стивен кингу он мастер интриги и закручивания сюжета тем более что это снято еще и добротно качественно э -э, такие панорамы необычные сверху снизу эта зеленая трава она вся такая сверху колышется ветром потом там глюки и видение главных героев, которые, значит, попали под воздействие этого этого места. Там не просто трава, там не просто высокая трава, это необычная трава. Там такая трава, что весь фильм она будет, она там такое будет творить эта трава, что и вот это интересно понятно что да да сейчас сейчас вот просто так не произойдет это же стивен кинг он сейчас всех там блин совершенно верно и поэтому мы его любим и поэтому мы его смотрим потому что не банально нетривиально непредсказуемо и это хорошо значит комната желаний высокая трава zero film. на один раз честно скажу, на один раз фильм на один раз но смотрится с интересом смотрится с интересом всем рекомендую капкан капкан это классика классика вот таких вот хорроров там с животными противостояние природе стихии там характер и тут я такой из последних сил как в том анекдоте вот рекомендую вот эти фильмы для желающих так сказать посмотреть что-нибудь кто-нибудь из новинок неразрекламированных разрекламированных новинок, которые смотреть невозможно, типа Джокера или терминатора Друзья, пишите по поводу тех фильмов, которые вам понравились, по поводу тех новинок, которые бы вы порекомендовали камрадам Пишите, делитесь, как как вам эти фильмы, о которых я сказал, и то, чтобы вы посоветовали другим посмотреть. Всем пока. Подписывайтесь на мой второй канал Семь слов Лайф. Жми колокольчик, репость видео. И помни, ты у себя один, жизнь одна, пока.